Это лето наконец наступила, И отдыхать снова она отпустила. И пусть вот с тобой мы едем в отпуск опять, На море снова мы хотим погулять. А море будем мы с друзьями встречаться, И в теплом море будем с ними купаться. На солнце яркое к себе позовет, И о любви своей прибой нам споет на пляже, танцы на улице, от солнца яркого ты можешь зажмуриться, песок на пляже накрывает во мной, но продолжаем танцевать мы с тобой, и рано утром день для нас начинается, и солнце яркое, и жарой расплескается, на пляже будем мы с тобой отдыхать, купаться в море, а потом догора но вот и вечер нам тихонько подкрался, И в звездном небе влещный путь разыгрался. А мы с друзьями продолжаем гулять. Мы будем с ними до утра танцевать. Танцы на пляже, танцы на улице. Ярковатый море сожму Песок на пляже накрывает мной, Но продолжаем танцевать мы с тобой А это лето быстро так пролетело За горизонтом солнце яркое село Мы собираемся обратно домой и к себе домой мы улетаем с тобой Но будем помнить мы и лето, и море Чает на бескрайнем просторе, А эти теплые прекрасные дни Надолго в памяти своей сохрани танцы на пляже, танцы на улице, От солнца яркова ты можешь закуриться, песок на пляже накрывает волну. Подписывайтесь на юмористический канал Олега Жукова, смотрите видеоролики, ставьте лайки и хорошее настроение вам обеспечено. Заказывайте монтаж вашего видео и я его для вас выполню.